Роспись лица. Лицо задает характер всей фигуры. Отвлечемся пока от нашей заготовки и рассмотрим порядок росписи лица на другой фигуре. Позднее мы повторим то же самое на нашем наблюдателе. Для работы нам понадобятся темперные краски, кисти размера 1 и 2, салфетки для очистки и высушивания кистей, стакан воды, чтобы разводить краску и промывать и смачивать кисть. Наносим базовый слой. Базовый цвет телесный. Как получить нужные оттенки мы рассмотрим в других видео. Аккуратно покрываем тонким слоем открытые участки тела. Здесь стоит помнить основное правило работы с краской. Лучше положить несколько тонких слоев, чем один толстый. Обычно базовый слой накладывается в два приема. С обязательной просушкой каждого в течение примерно получаса. Важно получить ровный цвет. Шеи и волосы пока тоже покроем базовым цветом. После высыхания базы можно наложить высветление на самые выступающие поверхности и плоскости. Таким образом мы получили то, что называется плоский покрас. Можно переходить к тонированию. Для начала прорисуем глаза, для этого на фигуре прольем белым цветом глазные впадины. Не обязательно это делать предельно точно. Затем темной, почти черной краской наметим зрачок и радужную оболочку, примерно две трети от общей площади глаза. Пока это выглядит как пятно, но дальнейшее окрашивание позволит откорректировать форму глаза и его элементов. Базовым цветом корректируем нижнее века, чтобы перекрыть огретье от рисования глаза. После чего темным оттенком нужно затемнить участок под надбровной дугой, заодно подправит форму глаза сверху. Наносим тени холодным оттенком, под подбородком, по линии головного упора и воротника, там где при реальном освещении будет явная тень. можно перейти к тонированию. Базовым цветом с более ярким затемнением окрашиваем темные участки лица. Краску наносим яркими пятнами, которые растушевываем влажной кистью, соблюдая рельеф лица. Каждый слой наносим сильно разведенной краской. Излишки можно растушевать по поверхности или аккуратно собрать сухой кистью. Отдельно красноватым оттенком отмечаем нюансы губы, крылья и кончик носа, уши. Продолжаем накладывать затемнение полупрозрачными слоями, просушивая каждый. Таким образом мы подчеркнули рельеф. Теперь предстоит сгладить границу цветов, чередуя светлые и темные оттенки. На этом этапе можно нанести базовый цвет и на волос. Волосы обычно окрашиваются в нейтральный серо-коричневый оттенок, который можно будет позднее подкорректировать в нужную сторону. Границы между этим цветом и другими стоит заранее затемнить. Можно сказать, что на данном этапе рельеф проработан. Теперь нужно хорошо просушить краску и поработать над деталями. Нюансы прорабатываются также полупрозрачными слоями, в которых чередуются светлые и темные оттенки. Только в отличие от предыдущего этапа, плоскости и линии прорисовываются четкими формами, а не пятнами. Последовательно накладывая слои темных и светлых оттенков, необходимо подчеркнуть не только затемненные и светлые места, но и задать им близкие к естественным оттенкам. Расписывая лицо, помните два основных правила. Краска кладется тонким слоем и каждый этап можно исправить на следующем этапе.